Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшой вечерний выезд. Собралась хорошая компания, почти 10 машин. Сейчас посчитаем, пройдемся. Есть пару лаур бронированных и не очень. Две нивы. Лазик один уже здесь. Сейчас еще подъедет. Исанчик вот такой, монстр. Пару ховеров решили испытать себя на прочность. И Тойота. Коллектив хороший, сейчас будем искать грязь и развлекаться. А вот и тот самый у вас подъехал, про который говорил, что подъедет сейчас. Сейчас посмотрим на него в деле. Ну, в принципе, в наших видео он уже один или два раза точно участвовал. Сегодня еще раз покажет себя. первое препятствие, сейчас ребята готовятся с мыслями и попрям. Сейчас Nissan, который уже первым проехал эту лужу, а другие участники не успели увидеть, что там вообще, какая глубина. Сейчас, говорит, я еще раз ее проеду. многих она вообще непреодолимая. Не знаю, ховером, мне кажется, здесь вообще нечего делать. И не каждая Нива здесь пройдет. И еще раз по той траектории, в которой надо будет сейчас всем ехать. Там хрустит все. Монстр такой. Отлично проходит. Пошел в кусты. Давай, давай, давай, давай. Вообще отлично. Немного мостами сидит на середине клей. Не хватило клеился, потому что явно это колеи от грузовых машин. Хорош, хорош, хорош! Прям полностью назад уехал. А, он другую траекторию берет, потому что понял, что упирается мостами, рычагами. Вообще отлично, красавчик. неплохо. Он, Он исполняет. Уазик стандартный должен сделать это вообще для всяких пассажиры радуются, лекуют, всем все нравится, а Уазик едет без проблем. Ждем следующего. Моя ним, кстати, в стороне стоит чистенькая. Вот, еще раз она сделает. Эх, не видит твоя жена, что ты исполняешь. Отлично, молодец. Спустился уже в лужу в ковер черный. Номер тоже снял, что не хватило как-то тяги. Посмотрим, какие у него планы на эту клею. Прям вот как-то в натягу все происходит. А у него, кстати, бывали проблемы с нацеплением. А, у него сейчас не до конца был и включен, что поэтому тяги не хватало. Она оно сразу же. Следующий пошел в эту лужу. Лаура на колесах. Я 192, по-моему, колеса. Даже не заметил. Лауру. Сейчас будем смотреть, что он так затроил. Как это, это? Toyota, как называется? Не знаю, как Тает это называется. Но поехал, Тает. Рычит. <связь> так, это лаура. особых проблем и готов лазик но почему-то решает сменить немного траекторию наверно хочет опробовать другие места чтобы самому было интереснее потому что теперь, ну, в принципе понятно что все проехали и да он это делает когда я говорил сюда типа езжать здесь здесь проще от нашего экипажа я здесь совсем не проще разминает эту жижу супер на ниссане ребята решили проехать по той же траектории где прошел вас заряженный но ниссан что-то прилить хотя есть возможность раскачать клею не жестко сидим. диск Пока я тут глядел на карту, попер уже напролом другой не вас. Ну и в момент прыжка что-то он заглох. Что случилось, что заглох? А, просто заглох! Что, нет в планах у тебя в жижу вставать? Жену попроси, пускай дергает там, а ты здесь стени. Не знаю пока, какие планы у Уазика. За ней он приехал или нет. Но он явно что-то затевает. Thank you. Что сказать, в экспедиционных условиях, когда есть цель проехать маршрут, мы давно были и продолжим по чтобы машину не рвать, а ехать дальше. Но поскольку у нас сегодня покатушка, и мы развлекаемся, поэтому есть вот такие вот участки, которые есть желание преодолеть. как как просто без цели, преодолеть для себя, для машины, для развлечения, опять-таки. Да, вот это он 10 минут назад выглядел иначе, а сейчас он уже выглядит, как должен выглядеть. А он все продолжает, когда мы ну, все сказали, что он хорош, хорош, а он все продолжает. И он сделал это. Спасательная операция не происходит. Прямо там, в багажнике, в Ниссане, сидит спасательный экипаж и прицепит к ней витрос. нужно было еще подняться и Нивы после 20-минутного засиживания в луже на суше.